Итак, время лайфхаков. Обычно мы делаем этажерку, показывал уже. Здесь у нас никак не поставить. Стенка там стенка, тут лестница. Как-то, в общем, нужно извертываться. Попробовал, сделать вот такую штуковину Доску крутил к лестнице. И здесь немножко бортик, чтобы ну, было поудобнее. Сейчас увидите. Это просто идея. То есть вы можете. Они, они всегда могут быть какие-то разные. Просто это одна из, в очередной раз сталкиваешься с какими-то трудностями и, соответственно, что-то предпринимаешь. То есть вы можете доработать, у вас могут быть другие немного ситуации, но посмотрите как. Как вышли из этой ситуации лист отрезал, ставлю на пол изначально. Рестайл и все, и по большому счету. Как я взял. А Юра наверху приедет. И все. Пишите обязательно, что вы думаете об этом.